Всем привет, ребята! Вот и начался наш турпоход по селке. Как джубга. Ну да, да. Вот, короче, место такое сейчас покажу. Туалеты я там тоже могу сходить. Поставили пока шатер стадион сними. О, стадион сзади меня, да. Сейчас покажу, ребят. В футбол будем, да, играть? Mm -hmm. <г> Пока нет. Хочется спать очень сильно. <релает> <релает> <релает> <релает> ну да. Надо выспаться, да? Скупаемся сейчас, сходим. Ну да. Покажу вам море. Сейчас только соберем до обеда, что успеем. <связать> <связать> так что, ребята, пока не переключайся, покажем вам пока что. Пока что новостей нет, <связать> <связать> новостей <связать> мало. Вот. Приехали в Холм. Тут горы, да, какие-то. С гор спустились, прохладно. Сейчас пойдем на море, посмотрим, что там как. Не переключайтесь. Вот, ребята, организовываемся немного за приезд, да говорится, Андрюха до спит, Давай. Да, да, да. Вот. Андрюха спать лег, короче, водитель у нас будет сегодня Пускай спит, а мы сейчас по стопочке и пойдем, короче, сходим на море А вы не переключайтесь, ребятки пошли до моря, Там, у нас, пейзаж ребят. На разведку, да? На разведку, да, сходим посмотрим Ее, подойдешь Тут речка вот это? была. Вот тут? Вот, это? вот тут речка была. Пересох. Мы с этого выходили с моря и вот здесь вот самое. Ну как сказать, все это, вон она, видишь? Вот а, вон вот море сейчас тебя-то Вот как? Она вот так вот туда стекала. Сейчас поближе подойдем, включимся. Вот тут она. Вот тут она. Да. Кафе, да? Кафе, да. Кафе называется Гуляй море Гуляй море, в зале меня, ребята, увидите вот. Домашняя кухня Нептун называется Вот видишь, что же самое, как а? Ну тут, блядь, я не знаю, как, они в доме, как что-то. Глянь, ну дети кусаются, да? Какие-то там раздевалки. Прибой такой хороший, да? Ну это ещё а, а то штиль бывает. Да. Хорошо. Развернуло в море, смотрите на море. На потрогать водитель, да? Нормально, ребят? Ну да. А, ну пойдем, пройдем, посмотрим. Красота какая-то. А -а -а. <связываю> Комары меня накусали. Где-то хоть одного вот комара. Камар, камар, вот <связываю> у нас тут шеф-повар есть. Яичницу их делают с салом, да? Все нормально. Электричество. 700 рублей, короче, в сутки на машину тут. Слышишь, Андрюх, приезжал уже? Да. Да. Заплатили? Нет, он сказал, попозже приедет. Он такой, блядь, да вы что, говорит нам? Вы с дороги, блядь, уставшие нахуй. Я, говорит, попозже. Блядь, а. Что ты говоришь? Радости мало, говорят мне. Настроение плохое, непраздничное. Воздух влажный, сырой. Одежда сырая все. Оксана, это ж море. Нормально все, Андрюк, что то привлечешь? ⁇ -мо ⁇ слушай, ка. Ну что, давайте выйдем? Давайте. Вот единственная радость на данный момент вот есть радость батя, ты что? сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. коньяк, какой как коньяк называется? армянский слушай, как она это? наполнив, включи, пусть она нормально прожарится и все красная ж надо так, да, надо Нужно попробовать местного каникута, mm -hmm. на розлив местного, Попробуем. Возьмел, но возьмел. это будет позже, да. это будет позже, ну, давайте, за приезд, за приезд да. Чтобы, кстати, там... быстро доехали, за 5 пробовал, часов, без... да. как за 5? а за сколько, за 7, мы выехали в 10, так, в 10 выехали, и в четыре были здесь. Да? Ой. В пятом часу здесь. Иднный, да? О, ведленный, ребят, коньяк. Не покупайте вот такой никогда коньяк. Да. А, Паленка. Хорошая. От души, да? Колючница <голючница> готова. Бабасов, да? <голючница> <голючница> И отдыхаем. Спать хочется, единственный минус спать хочется. Сильно не могу, очень хочу спать, не могу. Дышать. Сейчас пойдем что, на море да пополним. Давайте пойдем на море. Слушай, откуда это? Скупаемся. Мать, давай, Ладно, холодно Но. мне. Чутье холодно. Спал пока замерз. Я уже искупался, кстати, ребята. Пока спал замерз. Загореть надо, да? Сейчас увидите по поводу. Потом опять море, пришли через пару часиков. Отличное настроение. настроение, стабилизируется. Сейчас в Сочи звонём, а. да? Настроение хорошее. Ты искупаться-то будешь, нет? Да нет, я буду три дня купаться. Давай. Батя Андрей, ты пошел, пробовать воду. Поехали, три судна в сушь. Может вечером поедем. Детишки тут, сочки строят. Лепота, солнце выходит, 7 часов утра, ребят. Ага, постараюсь, давай. Ага. Все, ребятки, Ага. Андрей на море, на черном, первый раз. Умернул. Улыбнись! Улыбнись! Улыбнись. А? улыбнись! Все, четко! Держи! Инструмент! Держи! Я первый раз снимал, может там. И две ребята, пошли купаться, походу. в лаги. Народ, народ прибывает. Как водичка? О. Ты свидетель, сколько я сидел там водил. Да. Все, решили прогуляться, да, Андрюк? Да. Я белый. Надо загорать. Да. Пойдем, пойдем сюда. сюда. Надо загорать, да? Сейчас по пляжу пройдемся. Нам надо симку, да, купить? На интернет положить деньги. Надо узнать вообще, где терминал в этой деревне. Терминал оплаты. Нептун, короче, да, это называется пляж Нептун. Uh -huh. Какой Такой пляж. На этом, на банане поедем, говорю. А да нет, на банане поедем, на парашюте полетим, И на лошадях поштат. Интересно, по чём парашют? Банан. На таблетки будем прыгать. Угу. Таблетки круглые. А он цены, смотри, давай посмотрим. Банан. 300 рублей 10 минут один человек. Плюшка. Да, как в том 400. году такие же цены сохранились. Угу. Парашют. Рыбалка даже есть. Такие люди. же цены, как в том году, не подорожала. такой шикарный есть